Наше время истекло. Наше собрание закончено. Проходим, проходим, проходи, проходи, проходи, проходи, проходи. Ушли? Да, все. Тем не менее, проверим еще раз. Черт возьми, настырный монашек. Брат, давайте обойдем церковь. провести ночь в Восповедальнии. Надеюсь, это зачтется мне во спасение. Акта, я так и думал. Граф Монсеро, тот человек уже здесь? Да, сеньор, он ожидает. Пусть войдет. Слушаюсь. Тебе дружная ноги, не святая Троица. Посмотрим, что вы будете делать дальше. Друзья мои, время драгоценное, я хочу взять быка за рога. Братья мои, принц, содействие которого нам обещали, принц, от которого мы едва ли могли ожидать одобрения наших действий, этот принц здесь. Монсеньор, сбросьте капюшон. Пусть самые верные и преданные члены союза своими глазами увидят, что вы держите слово, которое нам дали от вашего имени. Не бойтесь, Монсеньор. Стены часовни непроницаемы. О, -о, О, наш брат Анжуйский, стало быть, он все еще пытается выиграть трон, делая ставки чужими головами. Братья мои, его высочество изъявил желание обратиться к вам с несколькими словами. Прошу вас, монсеньор. Господа, я верю, что Всевышний неотступно следит за нами всевидящим оком и однажды ударом молнии раз и навсегда положит конец беспорядку прожденному честолюбием сынов человеческих. И Я тоже посмотрел на сей мир и что же я увидел повсюду в нашем королевстве вот уже много лет Еретики подрывают основы веры, и душу мою затопила скорбь. Мне показалось, что я уже присутствую на страшном суде, и Бог уже отделил агнцев от козлищ. С одной стороны были отщепенцы, и я в ужасе отшатнулся от них. С другой стороны были праведники, и я поспешил броситься им в объятия. И вот... Я здесь, братья мои. Аминь. Вы пришли к нам по доброй воле, принц? По доброй воле, сударь. Кто открыл вам святую тайну? Мой друг, ревностный служитель веры, граф де Монсаро. Монсеньор, соблаговолите рассказать, что вы намерены сделать во имя Святой Лиги. Я намерен. преданно служить католической вере и выполнять все, что она от меня потребует. Продолжай, благородный прохвост. Ваше Высочество, мы готовы под Вашим стягом выступить на борьбу за освобождение святой веры и трона. Мы с благодарностью будем повиноваться всем приказам, которые Ваше Королевское Высочество соблаговолит нам дать. С нами Бог. Давайте оставим Бога на попечение рядовых лигистов. Служа Богу, они пусть служат тем, кто говорит им о Боге. А мы займемся нашим делом. Есть некоторые люди, которые мешают нам. Они заносятся перед нами, они оскорбляют нас. Они отказывают в уважении принцу, который является нашим вождем. Мы уничтожим их. Мы уничтожим их всех. От первого до последнего. Мы истребим эту проклятую породу, которую король обогатил за счет наших, наших состояний. Пусть каждый из нас возьмет на себя обязанность убить одного из наших врагов. Это мудрое предложение. Я беру на себя Келюса. А я Шамберг, а я Мажирона. Ну хорошо, хорошо. Но ведь у нас есть еще мой храбрый бюси. <связывая> Господа, мы, собравшиеся здесь, люди смелые. Но почему же мы боимся говорить друг другу правду? теперь и главный ловчий хочет потребовать свою долю добычи. Мы, собравшиеся здесь, без сомнений, люди умные, но почему-то настойчиво продолжаем говорить только о пустяках. Так вот, главное, что больше всего в жизни беспокоит каждого из нас – это король, навязанный нам и не устраивающий французское дворянство. Эти бесконечные его молебны, сменяющиеся оргиями. Безумные траты на празднество и безмерная скаредность во всем, что касается войны и ремесел. Я не могу это объяснить просто слабостью характера или природным невежеством. Это слабоумие, господа. Давай, давай, ступай дальше, я жду. Можем ли мы позволить себе и впредь оставаться под властью короля-глупца и лентяя. Это в то время, когда Испания жжет костры. Когда Англия, проводя свою политику, неуклонно рубит головы и идеи. Когда каждая страна неустанно заботится о своей мощи и благосостоянии. И только мы, только мы продолжаем спать, господа. Долой Генриха! Головой монаха Генриха! Пусть старший этот принц рыцарь, он будет даже тираном, лишь бы он не был святошим. Генриха! Господа, господа, заклинаю вас. Прощение, прощение моему брату. Сеньор, нас слишком долго сдерживала любовь, которую мы испытывали к вашей семье. Но теперь речь идет не о Лиге, которая была направлена против Наварского, этого пугала для дураков. Речь идет не о Лиге, которая поддерживает церковь. Наша церковь сама позаботится о себе. Сегодня мы выбираем вождя, который должен прославить и обогатить дворянство Франции мы приносим дар вождю, которого мы избрали. Вот дар, который от имени всех я подношу вашему высочеству. Корона мне? Мне, но это невозможно. Мой брат еще жив. Он помазанник Божий. Да здравствует король пральцы! Да здравствуй, король пральцы! Да здравствуй, король да Прошу вас, мусульман. Назовите вашего архиепископа Реймского и вашего конетабля Франции, и вы король? Господин Де Монсоро, мой капитан-полковник. Господа Дарьи Бирак и Де Антраге, мои капитаны. Господин Де Леваро, лейтенант моей гвардии. Займите места, подобающие званием, которое я вам присвоил. Перед лицом Всевышнего я обещаю моему народу охранять и чтить веру, как это подобает христианскому королю. Да будет мне в помощь Бог и Его святые Евангелия. Аминь. Мазаю тебя на царство освященным Елеем во имя Отца, Сына и Свята Духа. Хоть венчает Тебя венцом славы и справедливости. Прими сей венец своими Отца, Сына и Святаго Духа. Поймай. Господа, я никогда не забуду тех дворян, которые сочли меня достойным царствования. А теперь прощайте, господа, да хранит вас Бог. Прошу вас, монсеньор. Что бы ты сейчас сказал по поводу своего брата? Хм. Мое приглупейшее величество. Что такое? Это не все. Будет еще и третий акт. Не смейтесь так громко, сестра, и перестаньте звонить! Они недалеко ушли, могут нас услышать. Сестра, так этот монашек оказывается женщина. Ах, брат, какого святошу вы себя корчили, а он-то, он, как охотно этот болван подставлял свою глупую голову под помазание корону. И каким жалким гаденышем он выглядел в этой короне. Неважно, мы добились чего хотели. Франсуа теперь от нас не откажется. Что же касается Де Монсоро, то у него есть свой какой-то тайный расчет. Но он завел своего принца так далеко, что нам нечего опасаться. Он не бросит нас на полпути к эшефоту, как бросил Ле и Каканаса. Давайте перейдем к делу. Майен. Вы говорите, он здесь? Да здесь. Я его не заметил. Он спрятался. Где? В исповедании. Значит, он все видел и слышал. Ну и что? Он вполне наш человек. Приведите его ко мне. Да не в этой моей. Не в этой. Рядом. Выходите, мэтр. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну что ж, проходите. Не бойтесь, не бойтесь. Мы одни. Прошу вас. Ближе. Но ну, что вы сделали для нас? Мой брат Майен говорит, что вы прямо чудеса творите. Благодарю вас, монсеньор. Я нашел для вас способ на законном основании занять французский трон. Будучи человеком-сведущим в юриспруденции, я обратился к каналам и подтвердил ими свои изыскания. Я обнаружил, господа, что вы и есть законные наследники французского престола. А Валуа, это всего лишь побочная узурпаторская ветвь. Прошу вас, Монсеньор, что это? Генеалогическое древо Латаринского дома. Ха. Кто родоначальник? Карл Великий, монсеньор. Ха -ха -ха. Карл Великий? Но этого не может быть. Первый герцог Лотаринский был современником Карла Великого, но его звали Ранье. И он ни по какой линии не состоял в родстве с Великим Императором. Извините, мансеньор, за кем была замужем дочь второго сына Ранье? За Карлом Лотаринским, сыном Людовика IV, короля Франции. Продолжайте. Тут появляется какая-то надежда.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 мэтр Николя Давид. Ой, Это мистер. просто здорово. Это восхитительно. Теперь подайте мне мужья самого германского императора. <свят> Работа выполнена. Получите 200 икю золотом, который обещал вам герцог Майенский. Благодарю вас, монсеньор. И еще 200. За выполнение поручения, которое мы хотим вам доверить. Говорите, монсеньор, я к вашим услугам. Эта генеалогия должна получить благословение нашего святого папы, Григория XIII. Но мы не можем поручить вам отвести ее в Рим. Вы слишком маленький человек, и ворота Ватикана не откроются перед вами. Это правда. Я человек высокого мужества, но, к сожалению, низкого происхождения. Вот если бы я был хотя бы... Простым дворянинам. Увы, пока вы не дворянин. Поэтому нам придется возложить эту миссию на Пьера де Ганди. Но позвольте, Пьера де Ганди никоим образом не подчиняется нам. Мы не можем доверять Пьеру де Ганди больше, чем Николя Давиду. Николя Давид наш человек. И в любую минуту, когда нам только заблагорассудится, мы можем повесить его. Не волнуйтесь. Мой брат шутит. <смех> Ганди отвезет эту генеалогию в Рим вместе с другими бумагами, не зная, что именно он везет, и вернется обратно во Францию с генеалогией, одобренной папой. Вы, Николя Давид, отправитесь одновременно с Ганди и будете ждать его в городе, который мы вам назовем. Таким образом, вы один будете знать истинную цель поездки. Но, как видите, вы по-прежнему остаетесь нашим доверенным лицом. Так, я рад вас видеть. Ну что, брат Гранфло, спит и видит сны. Почтенный друг. Я бы очень хотел, чтобы он не знал, что я уходил вечером, а вернулся в три часа ночи. Все будет исполнено. Надеюсь. Вечер, это дыхание всевышнего. Инак ветер дует мне в лицо. Ах, Куманек, ты даже не представляешь, в каком страшном сне ты побывал. Холодно, холодно. Виноград не вызреет такой холод. Виноград, виноград не вызреет, такой холод. Скотина? И и и я того же мнения. Как же моя речь. Боже! Как же аббатство! А -а -а. Все. Не миновать не теперь монастырской темницы. Придется опять сидеть на хлебе и воде. Э -э -э. Как он счастлив, этот пьяница, если так крепко спит. Было бы у меня немножко денег, я бы совратил брата-тюремщика. Как сладко спит, как безмятежно, как тетя. А вот если бы он не спал, он бы, наверняка, дал бы мне несколько икю. Его сон для меня священит. Ну что ж, придется взять самому Кажется, нашел. Ой, это не кошелек. Бог мой. А кто же заплатит за ужин? Прости меня, дружик. Эй, Сах! А? Ты где? Еще спишь бездельник, а ну-ка живо, поднимайся. Можешь не ходить? Нет. Пойду. Пойду, как ни в чем не бывало. Только во рту сухо. Стоять. Беги, погиб. Не обижай. А куда же я побегу? Нет. К тому же это тело, увы, не создано для бега. Покорюсь судьбе. А? Здравствуйте, братья. мой брат, угу. отец Приор ожидает вас? Ожидает. Он приказал привести вас к нему, как только вы вернетесь в монастырь. Привести? Это конец. Ну что ж, ведите, братья да да да Господи, Спасибо за душу за будущее. Ваше, ваше преподобие. А, Наконец-то вы появились, сын мой. Появились. Появились вы. Во ваше... сколько беспокойств вы нам причинили. Причинили да, да. Встаньте. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Встаньте, сын. Нет, не, не, не, Но ну, встаньте же, наконец. да, да. Вы боялись вернуться из-за того, что творили сегодня ночью? Я вернуться не смел. Ах, дорогой брат, да. как неосмотрительно вы себя вели, как безрассудно. Святой Отец, можно, я объясню? Это Ну, зачем объяснять? Вы поддались восторгу, но, но... Святому, святому чувству. Но ваша выходка, но... это знаете ли? Я, я не понял, а как... о какой выходке вы говорите? О вашей выходки прошлой ночью. А я еще что-то выкинул, да? Ну, конечно. Ой. Я такой же добрый католик, как и вы. Но, я скажу честно, ваша смелость меня просто испугала. Моя смелость? Я что, был смел? Да более того, вы были дерзки. А я исправлюсь. Да, но я не могу не опасаться последствий для вас и для всех нас тоже. Об этом знают в городе. На собрании присутствовали миряне, которые не упустили ни единого слова из вашей речи. Из моей речи? Я признаю, речь была прекрасной, но успех опьянил вас. Да-да, это всеобщее одобрение заставило вас возгордиться. Однако есть возможность все уладить. Священный пыл, который кипит в вашем сердце, вреден вам в Париже. Я хочу, чтобы вы его постудили в провинции. Немедленно, брат Гранфло. Я боюсь, что лучники короля уже получили приказ арестовать вас. Нет, что, что же я буду кушать в изгнании? Нет, ничего легче, успокойтесь, сын мой. Успокойтесь, мысли, которые вы вчера высказали, приобретут для вас большое количество приверженцев во всех провинциях. Ручаюсь, вы ни в чем не будете иметь недостатка. Успокойтесь, Сту ступайте с Богом, сын мой. Но не вздумайте вернуться до тех пор, пока не получите от нас приглашение. – Святой Отец! – Ступайте, сын мой, ступайте! Великий человек. Прощайте, брат. Мой. Прощайте. Прощайте. Да прощайте. Вы бесстрашный поборник веры. Побор- кто поборник? Это кто? Я поборник. Вы поборник? Это я поборник. Вы? Это ты поборник. Дьявол меня подери. Либо они все лихнулись, либо я сошел с ума. Брат мой, не забывайте меня в своих молитвах. Да не забуду я тебя, не забуду. Тьма, она еще владеет миром. Свет скоро сияет. Святой человек, святой святой. Не это не рехнулись. Прощайте, брат, прощайте! Прощайте, прощайте, братья. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Я уже, наверное, полчаса в изгнании. Я больше этого не выдержу. А что, если вернуться обратно в монастырь, упасть в ноги Приору и сказать ему, Приор? Нет, отец Приор. Я, я согласен, я согласен на темницу. Нет, нет, я даже согласен, но удары бичом. Вот хотите двойным бичом, только не лишайте меня трапезы. Он на это не пойдет. Легко ему говорить, ищите обрящи, ищите обрящи. Чего это я обрящу? Чем я прокормлю все это? О питье я уж не говорю. А, если бы мне хоть капельку денег. Но у меня их нет. А, а, скачет. Счастливчик, не вылез лошадь. Стало быть, он всегда может ее пропить. В смысле, продать. А потом пробить сыграли свои роли в моей пьесе. Ну что ж, с Богом, господин Де Сан люк Ба, господин Дебюси. Интересно, куда же это направляется, наш доблестный рыцарь? это, они сегодня разъездились? Нет, он не прячется, он кого-то выслеживает. А человек, который кого-то выслеживает, не любит, когда его обнаруживает, следовательно, я могу получить за его тайну пять или даже шесть денье. Дьявол. Он при оружии. Его не запугаешь. Хорошо, не надо. Тогда я могу ему просто сказать. Сударь, хотите, я помолюсь за исполнение ваших замыслов, а вы мне дайте, сколько вам не жалко. И если он задумал какую-нибудь гадость, а я в этом абсолютно уверен, то он двойне захочет, чтобы я за него помолился. Следовательно, я могу позавтракать за счет этого доброго человека с гнусными намерениями. Прекрасно. Если 5-6, очень наш, выспа... Ой! Ой! Господин Шико! Куда к дьяволу вы бредете, куманер? А я и сам не знаю. А что вы делаете за городской заставой, друг мой? Что я делаю? А, господин Шико, я изгнан. Братья оторгли меня от своих грудей. Я предан этой, ну, анафеме. Значит, вас заприметили прошлой ночью, когда вы шлялись по кабакам? Ну, зачем вы так, ну, господин Шико, ну, зачем? Ну, вы-то прекрасно знаете, чем я был занят вчерашнего вечера. Что вы делали с 10 часов вечера до трех утра, мне неизвестно. Потому что в 10 часов вечера вы ушли. Я ушел? Ну, конечно, вы ушли. Более того, я вас спросил, куда вы идете. Ну. Вы ответили, что идете произносить речь. Речь. Речь. Я. Да. А в три утра вы вернулись? Я вернулся. Я, ну, хватит. Ну, ну что вы шутите? А? Я шучу, я Мы... не шучу. Спросите об этом у мэтра Банаме. Он, кстати, открывал вам дверь. Мэтр? Да, мэтр Банаме. И вы не просто пришли, вы прямо раздувались от спеси. Че это я раздулся? Не знаю. Наверное, потому что ваша речь произвела впечатление. Вас хвалили и герцог Дегиз, и герцог Маенской. Я даже сказал вам, стыдитесь, куманек. Спесь неприличеству человеку особливо, если этот человек монах. Все-все-все. Угу. Все. Все. Я понял. Я Самнамбула. Я давно уже это подозревал. В моем теле дух господствует над плотью в такой степени, что когда плоть спит, бодрствующий дух заставляет ее плоть себе повиноваться. Самнамбула? Самнамбула. А что это такое? Сам... А ч это тебя Признайтесь, не означает ли это, что вы одержимы нечистой силой? Я? Иначе как это понять? Если человек во сне ходит, размахивает руками и произносит речи порочащей короля? <связывая> По-моему, все это противоестественно. Прочь, Вельзовул! прочь! Нет, нет, не отставляйте меня, господин Шреков! Прочь! Тогда дайте мне хотя бы пару икю на завтрак, а? Ха! Я сделаю лучше. Я возьму тебя с собой. А, -а, -а. а куда мы направимся? Увидишь. А когда позавтракаем? Да прямо сейчас. Ой. Вот это здорово! Вы мой лучший друг, господин Шико! Я продолжаю. И вот тут связался этот страшный бой. Передо мной стояли два огромных гугенота я забежал им с тылом, вцепился в них и просунул руку одному из них под кольчугу. И на это время этот мертвец куснул меня за этот орган. Он откусил мне палец. Ой. Ой. Ослик. Ой.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 Какие у нас глазки красивые, ты мой нежный, ты мой, ослег. ты моя умничка, я тебе всю жизнь мечтал, я нарекаю тебя по ногам. хорошо? Собирайся, собирайся, куманёк, в дорогу, в дорогу! А как же обед? В Леоне нас ждет полдник в дорогу. <смех> Понял, не дурак, прощайте, прощайте, мои красавицы, до встречи, господин Шико. А можно я сразу его оседлаю? Конечно, конечно. <смех> <смех> когда от оседлал, когда бутылку в руки <смех> взял, осел на лук несется, Вино рекой льется. I want to be out of the